бабоньки вы делаете? Осень Я так полагаю, что вы чужого труда не уважаете. Осень Я вам который раз говорю, сейчас в правлении самое, что ни на есть часы занятие, а вы глотки дерёте. Да ведь у вас в правлении-то никого нет? То есть, это как же никого нет? А я? А что ты делаешь? То есть, как, что я делаю? Раз я сто раз, известно, что я делаю. Сплю. Председатель-то где ж? С утра ждем его. А председателя почему нет? Где председатель? А где ему нужно быть, там он и есть ему здесь нужно быть. А, а он прямо с сбился тебя повидать. М -м. Артистка какая подумаешь. Мы не в игрушки играть сюда пришли. Мы первая женская раболовецкая бригада. Ловцы. Понимаешь? Чего ты опаздываешь-то? Тоже, пристегай. Очень великолепно. Когда же отправка-то, а? Завтра, товарищи женщины, завтра. Будем. Да ты же вчера тоже самое говорил. И вчера говорил завтра. Нам же нужно создать условия, товарищи. Да ты нам хоть бригадир-то дай. Ведь вам какого-нибудь не дашь? Ведь вам товарищи надо бригадира, который бы на сегодняшнее число понимал не только в рыбе, но и в женщинах. Голубь, да когда ж ты такого найдешь-то? Завтра. Будем организованы, товарищи женщины. Отправку назначаю завтра. Что делать-то? А я бабоньке так рвагаю, домой надо идти. Да где же Пашка-то у нас? Паша пошла Варвару уговаривать. А говорят, Варварин Степан с Ольгой спутался. Ну, может, врут? И, милая, врут-то про что-нибудь редкостное. А это ведь дело обыкновенное. Навряд ли врут. Так как же варвар, то а? Все-таки едет она с нами, а не едет. Тетя Варя, ты мне напрямки говори. Едешь ты с нами или не едешь? Разве я против, Пашенька? Почему же не поехать? Поехать можно. Ну? Только вот... Что только вот? Ну, мало ли что. Тетя Вая, ты только подумай, кто едет? Лушка едет. Тетя Поля, Поля едет. Ага. Целиком все. Вот. Вот. Садись. Вот список. Считай. Тридцать человек. Перед тем, значит, кто едет, птичка стоит. Одна ты, тетя Валя, без птички. Одна я. Ага. Одна. Ну, как же, тетя Варя? Ставить. Постой. Видишь ли, Паша, какое дело? Вижу. Я, тетя Варя, все вижу. И что в тебе этой гордости никакой нет, тоже вижу. Башу гладишь? Мужу? А муж где? М -м -м. Тетя Варя, если бы у меня к тебе чуткого подхода не было, я бы тебе бы В жизни не разбираешься. Я не разбираюсь. Может, в хорошей жизни ты и разбираешься. А в плохой нет. Тетя Варя, я тебя не понимаю. Ты пойми, Паша, десять лет мы с ним вместе прожили. Ребята у нас. Что ж теперь делать? Видно, терпеть надо. Врешь, тетя Варя, стыдно такую жизнь терпеть. Ты думаешь, мы без него не проживем? Еще как проживем-то. Тётя Варя, миленькая, миленькая, едем с нами. Мы там таких делов наворочаем. Любо дорого. И дело какое будет? Лично наше, государственное. А о нем, тетя Варя, и не думай. Брось его к черту. Вот. Едем. Едем. Как-то у тебя просто брось. А мы эту жизнь десять лет. Может, больше всего и жалко. Ну, что мне от тебя хранится? Люблю я его, Пашенька. А он тебя. Ставь птичку. Едем. Степан Степанович, насквозь вижу. Вот, к примеру, Ольга. Вчера она, значит, идет, вот. а глаза у нее брови. Одна удовольствие. Я к ней подтялился, а она меня в губы тьмок, тьмок. Вот это Топиться мне на этом месте. Спроси у нее. Истинный Бог, знаешь, как. Вот это. А тихо Знаешь, и тебя эта красавица под запры зацепила. Ой, слушай, козаном. Иди к бригадиру и скажи, чтобы он тебя с этой не убрал. Понятно? Ты ей не верь, Степан, Степан. У ей натрое сезонные. Сезонные, я говорю, натрои. А ну еще поговори. Молчи. Степан красил на второй судака поджать. Велишь? Велю. Жаль. Ты соиграешь? Веди у меня. Что побед был вовремя? Ладно. Федор Иванович, отпусти меня с этой Тани. Мне тут этот климат не подходящий. Федор Иванович! Федор Иванович! Ого! Товарищи! Костеришки! Овим помаленько! За вчерашний день! из танкеров выбрали! Очень великолепно! Здорово! Ну, погибаю без тебя. Да что случилось? Выручай, Федор Иванович, понимаешь? Зарез у меня. Путины в разгаре. Бабы напирают. Бригадира требуют. Нет никого у тебя, а? Бригадира? Да. Постой. А что, если я тебе своего подпятчика тереть не уступлю? А? Казанка? Ловец он Прихлив мало. Ну это кто не без греха? Нет. Казанка, так да казанка. Тереть. Товарищ Казану, а то понимаешь, меня Утина в разгаре? Дереть. Вот мы хотим тебя назначить бригадиром. Женскую бригаду. Отчего Дело привычное. Согласен. Бабе натурой она сквозь вижу. Очень великолепно. Степан. Ну? Я думаю, тебе казанка забрать. Ты как, не против? Ну что ж, раз нужно, бери. Нет, если жалко, так... Да нет, бери раз нужно. А может жалко? Да бери. А для чего? А я его бригадиром, к бабам. Первую женскую бригаду. К бабам, лягушек ловить. Только подалы намочат. Не, не говори. Э-э-э, тракторист! Ты куда? Никуда, Федор Иванович, к тебе. Зачем? Федор Иванович, отпусти на поселок. Ваня. Да ты же вчера только отпрашивался. Федор Иванович, отпусти. Даю тебе честное слово. Больше никогда в жизни мыться не пойду. Э -э -э. А тоже в баню, да? Федор Иванович, ну. последний раз, а? Вести. Ну, а кто будет горючее принимать? Ха! Горючее! Да дело! Любой человек может принять. Прими ты, Федор Иванович. Так. Бригадир, значит, будет горючее принимать, а тракторист, значит, будет с девчонками гулять. Не пущу. Федор Иванович, значит ты против дисциплины идешь. Это почему? А как же. Если меня не отпустишь, я без разрешения иду. А если я уйду без разрешения, то каждый будет дисциплина. Ну, что ты с тобой? Иди. Только смотри поздно, приходи. Сгрею. На поселок и обратно. Танюта, не езди, не смеши людей. То есть как не смеши людей? Ты почему так говоришь? Я? Я ничего не говорю. Это Федор Иванович сказал. Что он сказал? сказал? Сказал, что ваша бригада говорит, только подолы замочит, а наваривает и то не с Постой, Ольга. Разговор у меня. Ты что это с казанком целовалась? А ты что, у меня муж? С кем хочу, с теми целуешь. Нечего вертеться. Отвечай мне толком. Чего уставился? Ничего ты мне не сделаешь, потому сам виноват. Сколько раз обещал женой разделаться? Ко мне перейти. Не можешь. Ну так про меня забудь. Брось, Ольга. Нет уж, хватит. Иди к своей Варварушке, она хозяйственная, положительная. Иди, а мне не трожь. Ольга, отопри, а то больше к тебе не приду. Врёшь, придёшь. Не вернусь больше к тебе. Слышь, уйду совсем, Стани. Перед дорогой. что уставился. не рада. Как же не рада, что ты. А я уж была уезжать на Дуду. Куда уезжать? Я степа в женскую бригаду записалась. Нынче отправка должна быть. Хм, записалась. А кто дозволил? Ты у меня спрашивалась? Как же я стала бы тебя спрашиваться? Я здесь. А ты... Когда мне мама новую куклу купит, я тогда у куклы голову оторву и к своей думке переставлю. Угадай, на чем поедешь, на лодке или нет? Конечно, на лодке. Ну вот что, Варька. Если ты на эту Таню поедешь, часу с тобой жить не буду. Так и знай. Варва, да чего ж только не делишься? Пора. Ай, передумала. Никуда она не поедет. Развязывай узлы. Чего стоишь? Развязывай узлы. Ставь самовар. Киски! Давай. Давай, киски. Матрас перевезли? А, матрас перевезли? Да ведь Ну вот, все подготовлено. <звук> ну ладно. Паша! <звук> Ягодька, чего ж ты расселась? А ну, давай в крайнюю. <звук> Паша, что-то Варвара не видать. Сбегла бы за ней, а? Ладно. Ягод, поаккуратнее, вы так в воду упадете. Дура, дура, ну куда ты прешь? Иди вон туда. Что ж, Степан, и дальше так будет. А тебе чего не хватает? Я тебе пою, кормлю, тебе всего мало. Я твоего хлеба задаром не ем. Я весь дом на себе везу. А ночи не спишь. Дожидаешься. Думаешь, вернешься. надумаешь. А ты пришел, чистую рубаху одел, и опять нет тебя. Живешь в свое удовольствие. Да без тебя дуры. Разве я так жил бы? как коря висите на моей шее! Ты мне покров жизни благодарить должна. А ты пилишь? Ну что ты без меня делать будешь? Кому ты нужна? Ум? Варь, все собрались. Тебя жду. Ты едешь? Рубахи чистые в комоде. У Варвара. действительно невозможно. Зато охота здесь хм, просто замечательно. Мы работать сюда приехали, а не охотятся. Дура, а я здесь при чем? Ты бригадир или нет? А что ж тебе бригадир новые избы так вот на блюдечке подаст? Пойдемте, ребят. Что же это делается, бабоньки, а? Как же нам быть? Жаловаться надо идти. И все тут. Правильно! Вон, варвара ушла, и нам уходить надо. Как Варвара ушла? <музыка> да так, взяла ребят, да и ушла, И правильно сделала, пошли мы. Товарищи, мама... товарищи, стойте! Стойте, товарищи! Разве мы какие-нибудь несознательные? Мы же люди передовые. А что ж, по-твоему, передовые хуже несознательных должны жить? Вертайся домой, бабы! Давай, давай, давай. Палы надо мыть. М -м -м. Глины бы за да камышу натаскать. А? Ладно. Не расстраивайтесь, вот красавец. Прикази, прибивай. Я говорил, все устроит. Дай дорогу. Вот. Тише. Тяжелая После работы, по. Вот дура. Вот дура. Ну иди, охотник. После работы, граждане звездные, получайте стипендию. Варь. А, тетя а, тетя ты не спишь? Нет. А ты спи. Погляди кругом, все спят. Одна ты не спишь. А ты что, сама не спишь, Пашенька? Я? Я еще засну, я скоро. Тетя Варя, а, а ты знаешь, о чем я сейчас думаю? Тише, а в разбудешь разбудишь. Спит. Тетя Варя, я думаю, вот если мы завтра, ну хоть центнеров-полтораса-то выберем, мы тогда, тетя Варя, как... А мужики. Ой. Сколько выбираем? Ой, это ты, Авдотья. Мужики. Вон в бригаде Духова. По 500 выбираем. Так кто мужики? А то мы... А ты думаешь, рыба-то вроде себя? Только мужиками интересуется. ты. А? Спят! Ну, вы зачем ж такое безобразие -то делать, а? Людям завтра на работу вставать, а вы... шушу шу шу шу шу шу шу шу шу шу шу шу шу нашли время. Как и знаете, кто первый заговорит, того на улице. А вдруг мы, бабоньки, как закинем, да как потащим, да как вытащим, а там сплошь. Одна рыбица Ой, мамочки, а вдруг правда? А я в другую сторону нервничаю. Вдруг бабоньки как закинем, да как потащим, да как вытащим, а там и нет ничего. По-твоему, что ж, не сумеем, не справимся. По совести сказать, не женское это дело. Вот, к примеру, колодец срыть. Мужская работа. Мужская. А я рыла и вырыла. Помню, папаша на гражданскую ушел, а мы с матерью одни остались. Ах, чего мы только не работали. И землю пахали, и деревья валили. Что говорить? Если назад на всю свою жизнь оглянуться, так выходит, что только двум мужицким делам я и не выучилась. Вино пить, да табак курить. А вон Авдотья из всех мужицких делов только табак курить и выучилась. Если завтра Бабоньки, у нас дела пойдут хорошо. Даю слово. брошу курить. В таком случае, Абдутте, считай, что куришь в последний раз. Кровь сорвала, казанок окаянный, каянный варежек не дает. Поцелуй говорит, тогда получишь. Okay. Uh -huh. Сейчас с мужиками затягаться захотели. Тоже работнички. Я в доте панику зря не устраиваю. Сегодня не вытащили. Завтра вытащим. Завтра не вытащили, так через год вытащим. Так что ли? А? Ага. <свят> И вытащим. <свят> да этим лучше деньги бабы на печке будем лежать. Стойте, стойте, стойте! Абдотья! Из чего вы их уговариваете? Не хотят работать? Не нужно. Если им совесть позволяет, пускай уезжают. Без них справятся. А ты что тут распоряжаешься? Ты что, хозяйка? Вы здесь все хозяин. А ты что, в гости, что ли, приехала? Так вот, Абдотья Ильич, нам не надо. Опять прогул при исполнении служебных обязанностей. Отвяжись! У -у -у. Дура! Тебе слово сказать нельзя. Здорово, Николай. Здравствуй. Зайдем ко мне, Чику пойдет. Да нет, спасибо, Тинькоф. Ты что, охотился? Малость поохотился после ночной смерти. А после утренней, говорят, тоже охотился. Врут, ну ты им не верь, Николай Иванович, истины. Это Манька. Я ей варежки не дал, а она вот вести А ключи от кладовки где? Кладовка-то отпертая. Вот, Николай Иванович, завсегда они со мной так. А ведь я им все-таки бригадир. Этот черт и что? Они а приготовили. Он нам все срывает! Вчера не порал да. скольчия. Опять же, не вода, чего нечем! Нам нужно приготовить. не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. не могу. Я не могу. Я не могу. Я не не могу. Я не и что у трактора запасных частей нет, вот за все это мы должны благодарить нашего уважаемого товарища Тиски. Очень великолепно. Ему и горюшка мало, что у нас во многом недостаточно. Что толк, что вместо горючего он сам приехал. А что у нас такой бригадир есть, как товарищ Казанок. Вот за это мы будем благодарить нашего уважаемого Федора Ивановича Духова. Большое вам женское спасибо, товарищи. Николай Иванович, тут не в бригадире дело. Им хоть орденоносца дай, все равно толку. Не будет. Я предлагаю разбригадирить его. Но вы-то, конечно, меня понимаете, Как бригадир, бригадир. Суткин, ты сын, а не бригадир. Авер, а чего тебе? Пашу, позови. Да подожди ты. Давай, давай, давай. Давай, нельзя всем сразу. Давайте будем говорить. давай. Первый давай, А. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, на Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Да, не давать. не, давать. не Может, давай. Может, ходи, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, говори. Вот, бабы. Пусть на меня Мотька обижается, не обижается. Но я скажу прямо. Работает она, как спящая царевна. Из-за трактурных, простой, мы погибаем. Ты чего уставил? Ты пиши, пиши про себя в протокол. Из-за тракторных простуев мы погибаем. Вот, в бригаде Духова без единой аварии работают. А почему? А почему? А потому, что у них тракторист на ядер. Правильно самокритичны. Мы вам создали условие. А что мы видим на сегодняшнее число? Мы видим, что вы не справляетесь, не справляетесь с работой. А есть у нас данные, что вы справитесь в дальнейшем? Таковых данных, товарищи, на сегодняшнее число у нас нет. Нет. Не к лицу. Такие слова руководить. Держать эту силу под пудом, значит допустить преступление. помощи товарищи поможем помокции новая таня у лысых мысков коня уловисты да. и федор иванович если надо поможет поможет а чего не помочь помочь можно ну, вот, где товарищи поговорим о бригадире ну кого бы вы сами хотели кто у вас самый горячий на в работе кто? Ухозяйственный, понимающий. Делят они, так сказать, заинтересованными. Кто? Любка! Паша! Варвара! Лушка. А в боте? Варвара Квадрова. What is it? чего тут возишься? Кто тут у вас, тракторист, я спрашиваю? Вот она, Моська. А ну иди сюда. Это как называется? Это? Да, это. Это муфта сцепления служит для передачи вращения и силы. Это не муфта сцепления, а грязь, грязь. И чистые безобразия. Ты чего, мотор довела? Ты действительно спящий, Царевна! Сейчас мы можем так работать? Вот работа, вот, вот, вот учишь. Вот, вот Я тебя предупреждаю, мать, через два дня приеду, если не подтянешься, перед всеми мотористами опозорю. Поняла, поняли, Вот вам, товарищи рыбачки, ну ищу, по моторной части. Знакомьтесь, Иван Васильевич Сомов. Юлька, Паша. Иван Васильевич, мне нужно с вами поговорить По производственной линии. Будьте ровно в шесть, в старых колесах. Ваня, знакомься. Наш новый бригадир Варвара Михайловна. Капитан, Капитан, улыбнись. Вот сюда. Куда же это я попал? А, вон Оп. Вот, ну, вот сюда давай. Ну. Капитан, Капитан, улыбнитесь. веселый улыбка Сына не пригодишь, лан срываешь. <звук> Это я срываю, а? Спасибо вам, Вал, а! Поцелуемся, а! Вот дуры, дуры, а! Вот дуры! Поехали сюда! Я вам кто, бригадир или чертов перечница? Ага, да, да! и что мне с вами делать? Капитан, капитан! Нет бригадира. Давайте давай, оттасите, оттасите. Давай, оттасите. А, ты поскорее одевайся, а то опоздаем. Не опоздаем. Давай корту. Сейчас. Нету, нету. Нет. Вон ту, которую я на Петра Первого надевала. В интереснее вчерашнего будет. Ну, какая же картина? Да картина все та же, но только после картины танцы. А слова тут не обязательно. Подожди, Ольга, Ольга, задушишься. О, казанок, входи, входи, не бойся. Здорово. можешь себе представить себя спать, а? Хорошо. Ну что ж, садись, гости будет. Спасибо. Так. Э. Э. Ты гляди, как бы она не отбила у тебя, Степан. Пусть я и Казанок. Я в стиле. О, Степан Степанович. Ты куда ж посиди? Рад бы душой, спешу. А Слыхал? Твою-то, бывшую. Бригадиром сделали. Кого? На пару? обещали еще подвести. Как бы, товарищ духов, они вас не переплюнули. О, нас не переплюнешь. Смотри, не зевай. Считайте, что бросила на всю жизнь. Вот это да. А мы сколько выбрали, врыли, а? 350. Что твоего Арвара делает, а? Нам всю Волгу нас опозорить хочет. Сколько за смену было притонений? 12. 12, 12, 12, да. 12? Надо до 16 дожать. А ну пошли. Пошли. Пошли, давай. пошли. Ну что ты руками лапаешь? Который раз тебе говорю, на газету надо смотреть.. Культурно, глазами, а ты лапаешь глазами, глазами. А может, мне интересно знать, насколько процент процентов они план выполняют? А по портрету ты не видишь, а ты видишь? Вижу. Да. Если на портрете человек смеется, да. или скажем, выходка у него. Да. Вроде моей. Да. Значит, на 200%. Да. Вот. А если, вот, скажем, тебе снять? Ну? Ну, ну не додаешь 50%. Да. Дело... Глазам не верю. Наши рыбачки в газету попали. Не ожидал? Здорово. Ума не приложу. То есть, конечно, правильно. Ведь мы все-таки создали условия. Федор Иванович, а ты что, не читал? Чего? Тут и про тебя написано. чего про меня? Да вот. При помощи бригады Духова. Ну-ка, ну-ка, дай-ка я сам. Подожди. Ну, на. Спасибо. При помощи бригады Духова мы смогли добиться успеха. Верно. Видишь, прописала, не забыла. А ведь по совести сказать, я и забав до 500 центеров дожал. Ей-богу, и забав. Ну, теперь держись. Но... Чего это народу столько около правления собралось? Никак скандал получился. Пойдем, Степан, погляди. Ну да, у меня только и делов на чужие скандалы. Ну что ты берю, какой? Пойдем, вон еще народ бежит. Пойдем. Ну-ка расцепить маленько. Дайте другим поглядеть. Пошли домой. Погоди. Варвар, то Варвара не узнать. Прямо красавица стал. Тоже нашли красавицу. Пойдем давай. Иди, пожалуйста. Ты слышь, что я тебе говорю? Ну, иди, пожалуйста, я тебя не держу. Что ты, Степан, о Варваре скажешь. Ну, так. Она, понимаешь, всегда хозяйственная была. Да. Ты что же меня на весь поселок опозорить хочешь? Пошли. Не баба, понимаешь, смола. Теперь думаешь, как бы отвязаться нужна ж там кушать, да? Танюша, Шурик! Папа! Ух ты! С кем же вы приехали-то? Мы Паша, приехали. Жири, с приехали. На маму Маши. денег дала. Ух ты, скажи, пожалуйста. Сейчас я мороженое мороженого куплю. Не надо, на маму сейчас покупать. Да уж чего там. На, бери. Так. Нам колесипед купила. Настоящей. Хорошей. Ну? А у меня мама кухню купила. С моргащими глазами. Она вот так. Красивую. Вот как эта тетенька. Я ей голову оторву, а к донике приставлю. Ну, погоди. Я тебе это попомню. Иди домой. Так, ну, как живет, то Скучаете? Сначала скучали, а теперь нет. Ну, ну а мамка-то как? Говорит чего обо мне? Таня, что она говорит? Ну, да, тебе теперь некогда. Занята очень. У нее много делов да. теперь. Шурик, Таня, поехали домой. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. До свидания, папа. Приезжать нам у нас там весело. Пап, пока. Где рубашки? Где положил, там и бери. Размечтался. Иди, иди к своей Варварушке. Вместе будете лягушек ловить. Вот привязалась-то. Ну, ну, дай беспокой человеку, понимаешь? Я заради него всех на свете бросила. Дура. Всю красоту свою ему отдала. А вот. Там взаимообразно. 50 литров горючего. Сетки метров сто и бочку смолы. Угу. Чтобы утром нам прислал. Куда ты ее к нему посылаешь? Они в ссоре не разговаривают. А я и не знала, что вы в ссоре. Тетя Валя, я сейчас деда ее передам. Пологлось, беги. Что это за ссоре? Четя Ваня. Для меня дело важнее всего. Ты говорила, что ты с ним в ссоре. не разговариваешь. Ну, а я разговариваюсь не собираюсь. Передам строго официально и кончено. Да чего у Пашки строгой характер. Ремень. Ой, запомнил? Да чего тут помнить-то, Пашенька? Плевое дело. Ага. Во-первых, передать Духову завтра. То есть это, послезавтра? Ага. Забыл. Ваня, ну я прям даже не знаю, о чем ты сейчас думаешь. Пожалуйста, увидишь Духова, передай ему, чтобы он завтра утром прислал рано утром. Нету какого, с утречком. О, и я забыла. Паша! Голубка! Паша, вспомнил! Степанович, зачем пожалуй? Мне бы у меня дело. Дело? Говори. Что это мы, бабоньки, в такой духоте дома сидим? Легкие отравляем. С каким делом пришел, Степан? Мне с тобой бы поговорить надо. Ну? Говори. Только тут неловко. Ишь ты, какая стала! Прямо не узнать. Шурик, то вырос, поди. Вырос. Таня должно выросла. И Таня вырос. Да эти ты видел их нынче, утром? Ну да. Вот я и говорю, выросли. Вот я им подарки привез. Не привыкли они к твоим подаркам. И так, я думаю, нечего их к ним и приучать. Но у них теперь всего вдоволь. Ведь заработка-то у нас немалый. Слыхал чай? Слыхал. Как не слыхать? Ну, незачем старое вспоминать. Мне с первоначала не сладко было. Знаю. Знаю, что нелегко. Сколько радости прошло мне у меня за эти десять лет. А ты не замечал. Ну, не нужна была. Забудь. Забудь, Варя. Ну, с кем ошибки не случаются. Ну, ладно. Что об этом говорить? Не могу я тебя принять, Степан. Не сердись. Иди. Навещай нас. куклу принес. С глазами. С моргающим. Мам, М -м. а папа к нам еще придет? Придет. И дальше а что писать что вот мы рыбачили мы рыбачили на реке и неплохо рыбачили что значит неплохо хорошо рыбачили так как же писать-то неплохо или хорошо по моему если напишем хорошо Будет неплохо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. хорошо. хорошо. хорошо. Хорошо. Пиши. Хорошо. И что мы обязуемся? Обязуемся. И в море работать так же хорошо. Не так же хорошо, а еще лучше. Ты словами не бросайся. Еще лучше. Писать-то легко. То есть как это легко? Если легко, то на вам сама. И пиши. <связывая> пиши. Любовь. Любовь. Ну, тут пиши. от каждого слова жар бросает. Пиши, ну, пиши дальше. А как писать-то? Проголосуем. Кто за то, что в море будем работать еще лучше? Всех. Пиши. Обязуемся, Обязуемся работать еще лучше. Работать еще лучше. Погоди. Прочти лучше сначала. Что у нас там получается? Пойдем, а бедро, сначала. Сначала. Ко всем колхозницам раболовецких колхозов Союза. Наша первая женская бригада выполнила годовой план по вылову рыбы на 150%. Выловлено 25 750 сантиметров рыбы. Вместо 9 притонений. Да что же ты, милые, получается-то, а? Женщины от нас дорогого слова ждут, а мы вместо того 4, 5, 25, 9, 150. Для разве это слова? Одни какие-то цифры получаются. Вычеркиваю, любую цифры. Погоди, Люба, вычеркнуть. Тут про нашу бригаду все правильно написано. Цифры эти каждому человеку понятны. Кто из нас перед тем, как записываться в бригаду, не спрашивал себя, справимся ли, выйдет ли что? А на деле 150% да мало того, в море идем. У нас сегодня действительно праздник. С нами идут новые бригады. Дорогих наших товарищей. Идет бригада Грачевой. Комсомольская бригада Паши Со. Вася, мы за тебя строго. Официально. И всем известная бригада Авдотти Малуковой. Вот как у нас дело развернулось. И мы твердо порешили обогнать тебя, Федор Иванович! Обгоняй. Обгоняй Духова. Успеха желаю. Спасибо. До свидания, Оля. До свидания. Приезжай. Ну, Ольга, приезжай к нам. Работы хватит. Так вот, Федор Иванович, если отпустит, обязательно приехала. Приезжай. Варя. А. Так я жду. Ладно. Ну что ты толкаешь? Ну что? Толкаться надо культурно. А ты пьешься. Ну вот, а еще бывший председатель. Да, на месте. Вот у вот. вас. Проходите, Геннадо. Вот, вот. Геннадо. Может, вместе с ними нужно мне поехать? А? Не нужно. Петр но ну все-таки я, как бывший бригадир, не надо. Нет, может, надо, так я поеду. Федорович. Ох, и надоел ты мне теренький казанок. Гляди, гляди, Степан. Что Варвар это делает, а?